А теперь поговорим, что же случилось с курсом биткоина. Почему? Один российский адвокат Марк Фейгин, который считался адвокатом Алексея Навального, как-то приехал в Киев и, видимо, вдохнув там воздуха свободы. И в интервью одному из местных телеканалов. Он, во-первых, рассказал то, что не должен был говорить о своем клиенте, как-то разговорился. В запале он упомянул о биткоине и рассказал о том, что ряд его клиентов, а у Марка Фейгина солидные клиенты, надо полагать, срочно переводят деньги из офшоров в биткоин. Почему они это делают? Как известно, в марте, 1 марта 2018 года правительство США предъявило ультиматум держателям крупных офшорных счетов.